Это первое блюдо однозначно заслуживает внимания. Всем привет, друзья! Не могу не поделиться с вами рецептом самого ароматного и очень вкусного борща. И у каждой хозяйки есть свои секретики приготовления этого блюда. Ну а сегодня хочу показать, как я готовлю этот борщ. И успех приготовления зависит не только от наваристого бульона, но также и от хорошего настроения. Ну и все по порядку. Успех э, хорошего бульона – это хороший кусочек мяса. У меня сегодня лопатка говяжья. Я ее замачиваю часа на два в воде в холодной, чтобы отошли все щепочки от рубки и кровь. В момент закипания стараюсь удалить всю пену, но ну и в дальнейшем все равно бульон потом буду процеживать. И если не убрать сейчас всю пену, она потом осядет на мясе. А нам это надо. Ну и добавляю, конечно же, в бульон овощи. У меня стебельки сельдерея. Петрушка. Петрушка это у меня стебельки тоже, я заготавливала их. Ссылочку оставлю в верхнем правом углу, как я это делала. Они мне очень хорошую службу служат для первых блюд. Затем добавляю кусочки моркови и головку лука среднего размера. Итак, мясо варится у нас на умеренном огне с овощами примерно час. Только потом все солим. Итак, мясо варилось у нас Полтора часа. Оно хорошо проварилось. Косточка отделяется от мяса. И теперь я все это удалю из бульона и бульон процежу. Бульон процедила. Мясо порежу на кусочки. Ну и теперь начинаю собирать борщ как конструктор. Сначала я добавлю туда ложки 3 столовых. Это у меня капуста квашенная не соленая, не маринованная, квашенная. Как заквасить такую капусту, оставлю подсказку. В правом верхнем углу перейдете по ссылочке и найдете, как квасить такую капусту. Если в борщ добавляется квашеная капуста, то картофель добавляется после того, как капуста приготовится. Не наоборот, так как картофель в кислой среде задубеет. То есть будет жестким, Но зато следом за капустой отправляем кусочки мяса. Чем больше мяса в борще, тем, естественно, борщ вкуснее. Можно варить и на свиных косточках, и с смешанным мясом говядина-свинина, и куриный. И всегда будет борщ получаться разным. То есть борщ это такое блюдо, которое всегда получается эксклюзивное. Не бывает одинаковых борщей. Также иногда в борщ я добавляю фасоль, но тогда не добавляю квашеную капусту. Тоже получается своеобразный вкус борща, очень вкусный. Капуста опустилась на дно, она готова. Это уже вкусно. Ну и теперь добавляем капусту свежую. Даю свежей капусте немножко потомиться. Минут 5-10 под крышечкой. Ну а затем добавляю картофель. Вот так собирается борщ. Картофель будет готовиться примерно минут 15. Тем временем мы делаем поджарку. Поджарку мне нравится делать на топленом масле. Отправляю в сковородку лук. Лук у меня сегодня синий, салатный. И вот такой пакет с заморозкой из свеклы. И, как всегда, ссылочку, так как готовится такая свекла, я оставлю или под видео, или в конечных заставках. Свекла здесь уже готовая. И поэтому я ее сразу отправляю в кастрюлю, а пережаривать буду только лук, морковку. Вот так удобно пользоваться замороженными овощами. Остальное кладу снова в морозильную камеру. Ну и как только лучок у меня немножко спассируется, я добавлю туда столовую ложку томатной пасты и морковь. И всегда, когда добавляется томатная паста в зажарку, добавляется сахар. Я добавила чайную ложку сахара. Сочетание сладости и кислоты томатной улучшает вкус борща. Я думаю, что из поколения в поколение передается бабушками, мамами приготовление борща. В каждой семье борщ готовится по-своему. Таким образом меня научила готовить моя бабуля. Ну и, конечно же, потом я училась самостоятельно готовить еще... Импровизировать свои борщи с добавлением щавеля, с добавлением свекольной ботвы, ревеня. Импровизации много. И каждый раз любой борщ получается очень вкусным, если, конечно, там присутствует очень хороший кусочек наваристого мяса. Желательно, конечно, с косточкой. Зимой, конечно, варится борщ. Такой пожирнее, понаваристее. Ну а летом, конечно, со свежими овощами, со свежими помидорами, молодой крапивы на курином бульоне. И тоже получается очень вкусно, но по сезону. Теперь я добавляю в кастрюлю буквально чайную ложечку лимонного сока. Кто-то добавляет уксус. Но мне больше нравится добавлять лимонный сок. Также в борщ кладется неотъемлемая часть всех первых блюд. Это лавровый лист. И пришло время отправить в борщ зажарку. Но это еще не все. Вот это маленький нюансик. Это кусочек Сало и чеснок. Вот такой вот крупный, крупный зубочек чеснока. И сейчас мне нужно это все соединить и мелко-мелко измельчить. Вот так я порезала сало. Немножко присолю. И теперь через пресс мне нужно пропустить чеснок. В пресс он не входит, придется его порезать Две части. Таким крупным чесноком меня угостила моя подруга Лилия. Лилия, тебе привет большой! Спасибо за чеснок. В одной головке такого чеснока всего четыре вот таких вот крупных зубка. И весит он примерно 50-70 грамм Очень хороший чеснок. И теперь надо в ступке все это хорошо-хорошо измельчить в пастообразное состояние. Чеснок с салом измельчен. И теперь я его добавляю в борщ. Это делается примерно за 5 минут до окончания варки. Я выключаю плиту. И добавляю зелень. Это зеленый лук, который растет у меня на керамзите. И укроп. Но укроп замороженный. Все. Борщ готов. Теперь я накрою это все крышкой и оставлю на выключенной плите потомиться. Борщ получился не густой и не жидкий. Средней густоты, как говорится, чтобы было что похлебать и что порубать. Накрываю крышечкой и оставляю потомиться. В тарелочку с борщом добавляю сметанки и можно наслаждаться ароматным, вкусным, горяченьким борщом. Поделитесь в комментариях, как вы готовите борщ. Выдайте свои секретики. Согласитесь, это блюдо заслуживает внимания. Ну и на этом все. Хочу всем пожелать приятного аппетита. Всего доброго и до новых встреч.